И поэтому я То есть, получается, ты разжевываешь определенную сложную информацию и доносишь ее до людей простым языком. Простым языком, да. А какую информацию?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 как правило вас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 Я Сумовочка. А вообще нужно университетское образование? Для каких-то профессий нужно обязательно. Предпринимателю, как ты считаешь, нужно образование получать? Я больше сторонник того, твой родный брат вот сейчас у меня говорит, не хочу больше учиться, хочу бизнесом заниматься. Мама плачет. Я так скажу, все разные.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 <т succession> ну, у меня нету так, чтобы я сейчас индивидуально с кем-то работал, потому что физически не могу себе позволить. Я <от> понял, Анатолий. А вот если я, например, захочу обучаться на вашей платформе, сколько это будет стоить и как это все происходит? Хороший, регистрация, э что там? Хороший вот вопрос. Расскажи, да, есть регистрация, то есть любой человек может зарегистрироваться до без оплаты и даже получить там какие-то первые там знания, да. А вот а я просто к чему пришел, то есть в тот момент, когда я проходил сам вот это вот обучение, то есть когда я хотел у switched. понять, как мир устроен и что в нем делать, да, да. А, у меня было такое состояние, что я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 Я хочу изменить систему образования, и э, я хочу сделать сетевой маркетинг таким, какой он есть, таким, какой он был в Как теории. ты думаешь, вернется доверие да, сетевого Оли, маркетинга? Конечно, бл благодаря блокчейн-технологиям. То есть именно а, благодарю. Основная, основная проблема сетевого маркетинга это э, руководство и э, серверная часть. Ну, я так называю серверная часть, все, что so, связано сервер. с кодом. Ага. Да? А, а, ну, там, продуктовый, мы это все не будем. Ну, да. а, вот. И если мы исключим возможность, а, что кто-то может тебя как-то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 начинается Тихонечко, но это да. аккуратнее, потому что не факт а, если май, майский сценарий не сработает то мы готовимся на август mm -hmm. но самый большой рост вы ожидаете конечно же это октябрь-ноябрь-декабрь ну прям да. будет все я, так, я так и я а, проблема на данный момент в чем а, вот, вот представьте себе такую ситуацию ты а, управляющий крупным фондом у тебя в управлении 1 и 3 миллиарда долларов к да. примеру да то есть ты принял решение как управляющий что 10 процентов высокорисковый актив. высокорисковый да. актив все-таки все должны понимать что криптовалюта это высокорисковый